Ребята, зашли в Apple, а здесь он называется Ябко. Ябко. Они посоветовали зайти в iCloud. Вот мы зашли в iCloud, и вот видим, мой телефон стоит около дома, лежит около дома, никуда не двигается. Видимо, водитель приехал домой и на этом все, пошел спать, наверное. Едем к этому дому, вызвали такси, сейчас поедем туда будем искать эту, эту машину и мой iPhone. Подсоединили по Wi-Fi, через телефон. В общем, а, ну no правильно. В общем, вот такие дела. За... Да, вот мы сейчас смотрим пока белую. Потому что там обзор все равно метров 200 есть. А, мы сейчас по панче едем, да? Вот, по панче и вот направо И вот на крючок на это поворачиваем. Вот мы сюда вот и поворачиваем. Где-то здесь должны... А вот он наш Логан. Ну, куда я загляну, пойду внутрь, подожди. Логан, нашли. Ну-ка я загляну. А вон мой телефон валяется, вон он, нашел. <з up> Офигеть, это спецоперация, ребята. <з com> Постучать... Передняя Офигеть, ребята, вот это мы работу проделали. Короче, очуметь, ребята. Знаете, что самое, самое интересное, что менты ну, казалось бы, вы, блин, шерифы, вы должны вообще все знать, все понимать, все разбираться. Мне это простительно, что я не знал, что можно зайти с компа, вот эта вот геолокация, как это работает, ауклауд, вот эта вся ерунда. Мне это простительно, но полицейские не простительно. Они должны, даже если не знают это, ну, повышать свою грамотность, читать, и узнавать, учить. Но полиция здесь, к сожалению, примерно такая, как в России. Говорят, что немножко несколько иная, да, может быть, взятки чуть-чуть меньше, может, берут. Ну, короче, поняли, да, о чем я говорю, что полиция могла бы все-таки это знать. Обязана она это знать, не обязана. По инструкции, наверное, не обязана. Вообще-то ты полицейский, ты должен как бы шарить. Хорошо, что мы зашли в это яблоко, Apple, магазин, яблоко называется. Ябко, да, они все рассказали, чуваки, давайте за И они причем были реально заинтересованы, да? Такие дела. Короче, ребят, минут 10 уже стоим, стучим, никто не открывает, не хочет. А я пытаюсь на часах, потому что часы синхронизировались. Здравствуйте. О, это выводили. Круто. Забыли у вас телефон, потеряли. По геолокации, представьте, нашли вас. Через компьютер зашли, открыли. А А как позвоним? Телефон там, я через него вызвал. Давай через компьютер смотреть, где наш телефон. Я нашел, где телефон лежит. Таксисту говорим, езжай сюда. он такой раз, раз. Я еще до дома, через сигнал кодуваю. А я такой, постучали, постучали, постучали. Я думаю, может быть, в полицию позвонить. А вот, я прямо увидел, Вот здесь Хорошо, что никто не забрал здесь вот белый. Да уж, ну мы, конечно. Все, спасибо. <сос> Не-не, чуть-чуть, пускай будет, не, <сос> я <сос> все равно куда-нибудь сейчас заложу сюда. <сос> <сос> <сос> да не, пускай будет, ну что, на шоколадку вам. <сос> да вот, все, сюда положу, на... побежали скорее <сос> да <сос> сюда. <сос> да не, на обед нормально. <сос> В ребят, таксист деньги брать отказался, сказал, что ничего мне не надо, бегал за нами с этими деньгами. Я ему положил их на капот, он за нами бежал, отдал, ну короче, супер порядочный человек. Говорит, я, я, говорит мне перед вами стыдно, что я вам не сказал проверить телефон, извините, ну короче, крутой мужик, ну ладно. Но мы сейчас зашли, купили тортики, и несем тем ребятам в App Store вот это Ябко. Яблочном магазине, которые нам помогли и сказали, что можно посмотреть онлайн, которые дали Wi-Fi, которые очень были заинтересованы, реально проявляли интерес и заботу. Вот сейчас им занесем. Никого не было, он после вас сразу уехал, так что все. К вам обратились, вы нас заинтересованы, так нам подсказали. Спасибо, до свидания. Ребята, пришли в какое-то заведение. Топ 100 заведений ресторанов Украины входит. Народу очень много, очередь большая. Мы ну, вроде дождались. Посмотрим, что тут вот интересного есть. Ребята, голодные просто жутко, невероятно. Смотрите, взяли, ну, это не я, это ребята себе взяли. Вот такие всякие штучки, это типа наливки, набор целый огромный, тут много салата. Сейчас принесет вот еще еду, просто они очень долго готовят, но говорят, что вкусно, оно того стоит, стоит подождать. Потому что они прям с самого начала начинают готовить, у них нет никаких заготовок. Прям повару пришел заказ, и он начинает строчить, резать, мельчить, готовить вам ваш продукт. Вот такой, ребят, бульончик у меня и, соответственно, чаек. Ребята, едем на Блаблокаре. Киев. И вот по трассе остановились куда-то вот на заправке. Ух ты! Короче, ребят, так я не дождался своего хот -дога. Видимо, не нужно его просто кушать, не судьба мне его поесть. Очередь огромнейшая, какая-то популярная заправка. Вот мы на той Тойоте едем. Сейчас все сходят в лет погуляют и все, едем дальше. Ребят, ну что, время час ночи, я вернулся в Киев. Не знаю, наверное, поживу, может пару дней. И в Одессу, что ли, еще сгонять, потому что вы, мои подписчики, рекомендуете мне и Одессу, и Львов. Ну вот, Львов прошел. Сейчас постик в Инстаграм напишу, завтра что-нибудь. А, кстати, сейчас я, сейчас я живу, ребят, на левом берегу Днепра. До этого жил на правом. Правый берег – это центр, левый берег – это не центр, но его тоже нужно исследовать, поэтому я здесь сегодня живу. Здесь тоже много разных, много разных заведений, поэтому будем исследовать и на метро кататься до правого берега, до центра. Короче, усадьба, Межегоре. Пришли сюда. Сейчас будем смотреть, как жил Янукович, да? да. Поглядим. Почему взяли самокаты? <с> на самокатах поедем побыстрее, потому что здесь пешком много надо времени. А времени у нас на раскачку нет, вы же знаете. <с> Это что, у него байка была? Здесь жил, да? Вот здесь прям, ребята, совался он. Остановитесь! Мы надеемся, что сейчас. У него условия намного-намного хуже. Хотя там денег столько, что можно себе несколько дворцов построить, да, я думаю? Ну как вам, ребят, елочка нравится, да? Елочка мне нравится! елочка мне нравится! Вообще с ума сойти! Зачем такое вообще огромное поместье? Что здесь делать? Все, ребята, сейчас вот сделаю такой парк. Сколько вход стоит? Вход, ребят, 5 долларов. 6. Ты здесь. Оп. Это что, Днепр? Киевское море? Да, кайф! Саня Кадышкович толком здесь и не пожитнилась, он его, во-первых, в 2010-м начал строить, пока построил, а потом, вы знаете, все что-то Представляете, он реально это строил на всю жизнь, до конца своей жизни из своих, наверное, там, внуков, правнуков и так далее. И все, и все обломалось. Надеемся, очень надеемся, что когда-то мы с вами сможем точно так же погулять по путинской резиденции. Ребята, вот этот дом, вот мы его сейчас проехали, видите? Здесь, пожалуйста, и пляжик свой, и вон какие-то и мангалы, и лежаки, и все, что хочешь. Это дом, где остановился Путин. а вот здесь у него ретро-тачки были, видите? Какие-то электростанции, вон еще это, что кинотеатр, я не знаю, просто все, что захотите. Ночные клубы, я уверен, что здесь есть. Вот эти заборы, они закопаны еще и под землю, представляете? Ну, естественно, круглосуточная охрана, даже сейчас она есть. А тогда она была просто в огромном количестве. Запарк, который там страусы и все так далее... Что плохого, что я поддерживал? Что я поддерживал этих страусов. Теперь Но они страусы. жили там. да, Они, жили. Просто, жили они там. просто жили там. А мне, а мне закрыть глаза и ходить, ничего не видеть. А вот у них своя заправочная станция, ребят. Представляете, там что, для детей, что ли, какие-то, какие-то экспонаты стоят. А гараж закрыт сейчас, да? Люди не позволяют туда ходить, да? Там уже, да, там какие-то служебные. Вот, ребята, этот дом, гостевой дом, где остался, останавливался Путин. Нам, ребята, сказали. Я даже не буду туда заходить. Можно дверь открыта? Пожалуйста, ходи. Сейчас, видите, там, наверное, кофе можно попить. Смотрите, просто подъехали к краю, а здесь даже не колючая проволока, а проволока под напряжением, которая, по сейденности была, чтобы из воды к нему никто не мог подобраться. Рыбачки рядом, уточки. Просто невозможно поверить, что это все принадлежало одному человеку. Да вся страна принадлежала одному человеку, как он, как он считал, конечно, как он полагал смотря на это понимаешь ребята что не все не все вечно не все вечно. вот как сейчас даже эти коррупционеры считают в россии также когда-то считал янукович что вся страна принадлежит ему все люди рабы буду делать что захочу и ничего мне за это никогда не будет и, Видите, глубоко ошибался малыш какой маленький Он, видимо уже привык к людям совсем не боится нет ко мне хочет Пойдем, я тебе поглажу да? Нет. Пошел дальше гулять. Не бойся, тебе теперь ничего не угрожает. Теперь тебе нет опасности. Нет вероятности оказаться на мангале. У пьяного президента. Приятного аппетита вам. Спасибо. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, коровки. Молочко свежее доели здесь. Ну. Мне кажется, тут у него у самого даже на коучик экскурсовод был. Он, наверное, ему подсказывал. Где что? Ребят, я не успеваю снимать для и для инстаграма, и для ютуба, поэтому вы, пожалуйста, вот этой, по этой ссылке перейдите, там будет мой инстаграм. И я отдельный пост, напишу все-все-все разные характеристики, которые я вычитаю на гугле. Очень емко, коротко, или не совсем коротко. В общем, все, что не покажу здесь, покажу в инстаграме. Переходите туда. Здесь свой водопад, да? Наши приборы, столовая, тарелка. Все сказали, есть руками. А такие слюнавчики, да, сейчас нам дадут. Он как, у людей, да. Все, спасибо. Сразу так быстро принесли. Спасибо. Короче, ребята, мы идем с винамином Привет, Вениамин. Привет. Си. Познакомились с Вениамином. Ну как познакомились? Не в баре где-то познакомились, а да, просто я. человек написал, да, давно мы с тобой, да, на связи да, уже. Да, на шестую не танцую. <laughs> Короче, пообщались Они давно меня... уже, связались. В Инстаграме, да. кстати, Жень, написал же, что любой подписчик может типа с Киева, пожалуйста, показать тебе Киев. Да, Я тебе написал? Думал, да, да, сказал. да так и случилось. И потом мы на WhatsApp перешли, вот связь поддерживаю. Сейчас приехал я уже который здесь день, третий, четвертый, пятый. Вениамин освободился своих дел, говорит, давай увидимся. Вот сегодня увиделись, идем, общаемся, познакомились. Еще с Юрой познакомились, тоже местный подписчик. Юр, привет. И вообще, как оказалось, у нас здесь, у меня здесь так много, ну, у нас с вами, окей, вместе с вами, мы же наш большой канал, С так много хороших людей, все классные. И Андрей, привет, и Серега, привет, и Александр, привет со всеми этими ребятами, моими подписчиками, я встречался и вот сейчас встретимся с Вениамином, идем гуляем, рассказывать про интересные места, классные мы сейчас где? мы сейчас идем на центральной улице города Киева на, называется? Ну, вообще, Хрещатик да, Хрещатик вот, здесь вообще. народ и сейчас тусует, хотя погода... ну я хотя бы не, даже не сказал, бы да что про холодно не холодно ну, мы не так не разогрелись, идем, болтаем кучу просто народу, народ веселит китайского, чай еще не выпили, китайского чая бахнули ну в общем, блин, кайфуем, просто классно Вениамин рассказывает про свой опыт э, взаимодействия с местной молодежью с местными ребятами и девчатами города Киева. Ну а я внимательно слушаю, набираюсь опыта. Идем куда мы? В сторону чего? Вот это, собственно, площадь Майдан, да? Вот это самое площадь. Мы идем, да, вот до самой этой площади, где вот эти вот. А, смотри, Жень, вот эти вот видишь плитки оторванные площадь. То есть. В 2014 году, когда здесь были забастовки, люди откалывали эти квитки и бросали на ОМОН, да. на ОМОН. Да, Да, ребят, я очень много про это слышал, про это место. Про, мне, у я, собственно, у каждого интересует, мне важно знать это со слов тех людей, которые здесь находились или жили в Украине на этот период времени. И очень интересно и жутко, с другой стороны, когда ты слушаешь человека, он тебе говорит, как его там, какого-то близкого убили человека, например, да, или он лично знает тех людей, которые здесь участвовали, или он лично воду раздавал, у меня даже есть такие товарищи, которые ходили и воду раздавали, там, еду. Вот она, собственно, вся эта площадь, вот здесь все мероприятия происходили. каких-то тех зданий стреляли, да, говорят, ну, с того, да, что ли? Да, снайпера были, короче, да. На сидели, да. Да, а вот это здание, а вот это здание, оно вообще полностью сгорело и восстановили недавно, да, да, говорят? Да, да. Да, то есть и по разной информации кто-то говорит, что... Вроде там намеренно его закрыли. Это здание а, Национального банка Украины было. А еще здесь рядом где-то есть какая-то то ли церковь, то ли что, куда все прятались. И там их местные люди, служители этого храма, где-то вот он здесь. Здесь закрывали к себе, не давали, не позволяли ну вот местным вот этим нечистям, полицейским, остальным их захватить и забрать. Извините, что так, такая вот неполноценная у нас программа, да, никто к ней не готовился. Просто идем импровизируем, вспоминаем что что было, что Вениамин знает, что мне рассказывали ребята. Несмотря на этой ситуации, извини, женщина uh -huh. перебил. Но мы можем развеять миф, что мы можем свободно общаться на русском. Ой, вот это правда. Вот это хорошо, что ты об этом сказал, потому что я, я столько получаю комментариев и, и личных сообщений от людей, которые просто ну, никогда никуда не... И я не виню их за это. Просто людям, ну, ограниченные люди, которые... В хорошем смысле, ребята, это не, не оскорбление. Ограниченные люди, которые смотрят только телевизор и пишут мне личные сообщения. Я на них не злюсь, но... Моя, наверное, задача и миссия в том, чтобы вас просвещать. Люди пишут мне, там, наверное, на русском нельзя, ты там осторожнее, там могут побить, там могут что-то с тобой сделать. Ну, слушайте, Вениамин, он украинец, и он разговаривает на русском. На русском а разговаривает. Абсолютно. И вообще ты с своими друзьями тоже нет. на русском или нет? Конечно, конечно. Да. Ну, то есть, вообще, даже, даже у меня есть такие друзья, мы, они говорят мне на украинском, знаешь, да. ты русском, Да, и как бы это да. то есть это вообще, вообще, вообще проблема в этом абсолютно нет. Если ты сейчас захочешь познакомиться с кем-то, подойти, то ты, ты тоже будешь наверняка обращаться А, на наверное, русском. в таких центральных городах Украины возьмем там Киев, Харьков, Одесса, да? Да. То есть, ну, в основном да. русскоязвящий русская, язык, но, но что хочу сказать, ты можешь общаться, ну вот те обращаются на украинском языке, да, а если видят, что ты на русском ну, да. говоришь, да, какой-то обслуживающий персонал или учитель, да. свободно переходят на украинский Да, ну, ну то есть, ну, ребят, проблем нет и, и проблем нет не только где-то в ресторанах и в барах, где как бы их априори быть не должно, а вот по улице мы с вами сейчас идем и вряд ли бы заметили, что кто-то на Носкоса посмотрел или хотел взять... По, вот это вот камешек, который ты говорил, вылетал оттуда, да, которого не было, достать все-таки, выкурите в нас кинуть. Ну, блин, это все пропаганда, это все чушь собачья, ребят. Ну, не верьте в это, пожалуйста. И поэтому я предпочитаю все-таки самому прийти ногами, погулять, пообщаться с людьми, пообщаться с моими подписчиками, которые во всем мире вообще есть. Я благодарен безумно им за это, за то, что они просто есть, да. Представляете, как бы и могут мне, собственно, и погрузить меня в историю, и рассказать мне о каких-то интересных местах и вещах, которые происходили на территории городов и стран, и развеять эти мифы о том, что там в Грузии нас не любят, в Украине нас не любят. Ребят, сто процентов, однозначно могу сказать, согласишься ты или нет, что в Украине не любит Путина, и этот путинский режим, правильно или нет? Ну, да, это правда, это однозначно, и вряд ли ты найдешь человека, кто бы сказал, да я его уважаю, он классный парень дедушка классная, да, ну, вряд ли, вряд ли, да, наверное, ты такого не найдешь, я думаю, нет. Да он наш диктатор. Да, он диктатор, да, и... Так что, ребят, ненавидят путинский режим, ненавидит Путина, деда этого, который захватил власть на территории Российской Федерации, нашей любимой, но не народ, не народ, и грамотные люди современные, они очень четко это, это отделяют. Есть народ, который хочет быть счастливым, богатым, развиваться, путешествовать и получать достойное образование, а есть путинский режим, сумасшедший богатый сказочно просто который свой народ ни во что не ставит не уважает и не любит а вот отсюда тоже ребят люди собирались и говорят даже здесь по-моему да кого-то убивали тоже конечно то есть ну, полностью весь центр был ну, подвязан под эту вообще да и говорят что основная основная как бы все палатки все мероприятия происходили вон там правда А отсюда просто люди люди стекались стекались стекались стекались и все вот весь там короче Весь огонь там был. Да, но между тем, между тем, жизнь кипела, жизнь продолжалась во всей Украине, правда? Конечно. То есть люди все также работали, ходили в банки, в кафе, в рестораны, в бары, повара работали. Ну то есть все жили своей жизни, но когда была свободная минутка, свободный час, два, три или ночь, люди приходили с ночевкой сюда, а их в этот момент, самых активных блогеров всяких разных, каких-то, ну я не знаю, просто активных журналистов, их убивали, реально говорят, что резали голову, отрубали, кидали в дне Я слышал. Было такое? Ты слышал, да. Но у меня есть ребята, которые знают даже лично тех людей. Это были какие-то популярные. Ну, например, был один парень. А, слышал ли ты о том? Был какой-то парень, армянин, который читал. Извините, не конституцию, он читал, но какое-то какое-то произведение. Говоритеся, поборите, вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава. И более святая. Это такой очень такой типа, фурор произвело. Знаете, очень. Большую реакцию произвело это показание на федеральном телеканале, на следующий день его просто случайно, случайно где-то убили. Также случайно, как убили журналистку, журналиста Политковскую, да, также случайно, как убили Бориса Немцова, также случайно, как отравили Навального, и также случайно, ребята, как многих, многих журналистов травили или убивали на территории Российской Федерации, совершенно случайно. Короче, ребят, тема такая. Здорово! Всем привет. Всем привет! Да, вчера мы погуляли нормально тогда ночью. Везде все места красивые, смотрели кафе, рестораны. А сегодня э, я решил, что мне нужно Следующий город посетить. Львове новые был новые ощущение, в Киеве был. И сейчас я выезжаю. Мы прям сегодня прям быстро. Сейчас я встретимся за завтраком. Просто быстренько зашли на поезд, посмотрели билеты. Поезд немножко долго. Идет часов 8, 9, да, 9 сколько? Да. Ну долго. А есть вот Есть Да, есть бабакар такая штука классная, на котором, соответственно, можно уехать. Стоимость сколько? Вообще, там, 350 гривен. 350 гривен, то есть это где-то 15 баксов. И я через 6 часов, через 5,5 часов я уже буду в Одессе. Мы забронировали его, меня сейчас винямин довез, а Вианимин потянется. Через пару дней да, будем кайфовать, свяжемся. гулять. Да, сейчас рабочие дела завершит. Еще Юра обещал подъехать. Ну, короче, веселье у нас там нормально намечается. Плюс у меня там подписчики со всеми познакомимся. Буквально через пять минут выезжаем, так что вам скоро покажу Одессу и до встречи. Увидимся. Все, всем пока. С да. а Они сказали сюда, туалет. Ладно, у нас А, ладно, еще дополнительно платит. Все, понял. Сколько стоит? Вот, маска тоже, что ли? А у вас 500, будет сдача? Это предатель кинтизмиль, я дам сдачу. А давайте я по карте оплачу, можно? По карточке. Сейчас Давай. уже автобус без меня уедет, а я здесь с вами за туалет торгуюсь. Спасибо большое вам, очень гостеприимный. Все правильно, брат. Офигеть, блин, в туалет сходил. Ребята, платный туалет. Вот. Прямо и налево. налево. ребят. Вот такая вот ерунда везде в мире. Ой, извините, в Украине. Че, ребят, я в Одессе первые шаги. Здесь действительно теплее. Сегодня я узнал, что вчера здесь был введен какой-то типа жесткий карантин, локдаун. Отец находится в красной зоне. Я не знаю, что это значит, но вроде как говорят. Все работает чисто по-русски, так же как и в сильный очень карантин, локдаун, также работали заведения все, и поэтому сегодня я думаю, что я тоже найду какие-то интересные заведения. Давайте, вызываю такси, поехали заселяться в отель. Так, ребята, заселяемся в какой-то отель. Давайте посмотрим, что это все представляет. Взял какой-то большой, 50 квадратных метров. Быстренько давайте обзорчик, побежали купаться и на улицу скорее. Ну, кровать как кровать, здесь окошек нет. А здесь окошко одно какое-то маленькое. Так себе, конечно. Разбалованное, ребят, хорошими отелями. И как-то. О, вау! Вот это самое главное, конечно, бомба вообще. Короче, я как Карлсон, живу на крыше. Хорошо я взял на два дня, поэтому ничего страшного. Ну да. Такую бомбу, ребят, можно было сделать из этой Скажите. Крутой такой. Обставите круто. Ну ладно, не мое дело. Погнали, быстрее. Раздеваюсь, переодевайся и поехали смотреть, Одессу.